Супер-супер Супер-супер Супер-супер Супер-лато и выигрывай Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Студ Союз Лато Уже 1 сентября состоится розыгрыш 2017 тиража нашей беспроигрышной Практически Лотереи А теперь давайте познакомимся с победителями наших предыдущих розыгрышей выиграли этот обалденный набор кассет! А еще батя подогнал мне эту тачку за выигрыш! А -а -а! Я выиграла этот замечательный набор дисков! Спасибо спецсоюзу! А я выиграл огромную коробку ОНИГИ! Как же это как, историческая фигня! Я выиграла эту ровокружку! Давайте В новом 2017-м тираже нас ждут обалденные суперпризы. Например, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот это все. А кроме супер-призов есть супер-упер-призы от наших супер-упер-партнеров. Театр Геннадия Гладкова, территория мюзикла. Тренажерный зал «Титан». Сервис покупки билетов «Байкарт». Парк активного отдыха «067». А также наш главный супер-партнер. И вы сможете выиграть билеты на концерты таких исполнителей, как Александр Панайотов, Валерий Миладзе, группа «Грибы» «Макс». Корж, а также Херц. Мы ждем вас 1 сентября. Дворец спорта. До встречи!